Выберите в подарок свой парфюм, символ высокого стиля, роскоши и вечного праздника. Мы дарим вам один из трех ароматов «Фаберлик» Бай Валентин Юдашкин на выбор. Благородное цветочное созвучие, теплые ноты амбры, пачули и восхитительные пудровые нотки наполнили коллекцию ароматов всеми любимого маэстра. Как получить один из трех ароматов от Юдашкина в подарок? Выполняйте простые условия.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 для Казахстана 509 лей для Молдовы 49 белорусских рублей 254 9 самани для жителей Таджикистана 50 99 монат для Азербайджана и 30 ,99 евро 99 центов для жителей Европы и третье условие с 24 февраля по 15 марта выберите в подарок один из трех ароматов Бай Валентин Юдашкин и получите его вместе с очередным заказом по новому каталогу номер 4 какой аромат решайте сами Мир. Парфюмерная вода для мужчин «Фаберлик» Бай Валентин Юдашкин – это настоящий гимн современному мужчине, сильному и динамичному, привыкшему быть в центре внимания и в курсе модных тенденций. Композиция воплощает элегантный дизайнерский стиль, заданный классическими древесными оттенками сандала и кедра. Теплые ноты амбры и пачули звучат вызывающе роскошно. Оригинальное созвучие специй придает шарм и убеждает, что этот парфюмерный шедевр – создан, чтобы восхищать. Женский Фаберлик Бай Валентин Юдашкин Голд – это претенциозный эффектный аромат, который соткан мягким бархатом цветов – жасмина, гиацинта, гелиотропа и фиалки. Изящные пудровые нотки и благородные древесные оттенки в шлейфе – элегантные и изысканны, словно роскошные платья из коллекции великого кутюрье. Аромат Фаберлик Бай Валентин Юдашкин Роуз Маэстро посвящает всем очаровательным модницам Искусно расшивая его тончайшими цветочными мотивами Нотами ланды, шапиона, кувшинки и цикламена Прозрачные акватические ноты и грациозный мускусный шлейф Довершает нежный, романтичный образ Но аромат в подарок – это еще не все При желании вы сможете продолжить свое участие в большой стартовой программе И в следующих восьми каталогах покупать наборы хитов Фаберлик